Всем привет, друзья! У нас утро. Доброе утро. Всем 6.30 утра. Аминка нашла у нас у Фариды помаду. И она у нас накрасила губки свои, постригла волосики. Она у нее весна. Да? Покажи маме, какая ты красотка. Прическу сделала Девочка ведь она красивая. Да? Ну, что-нибудь скажешь нам, нет? Книжку взяла. Что-нибудь скажешь, нет? Давай, скажи. Конфетка во рту. Помада в пол лица накрашена. Совсем красавица-то у меня стала. Волосы не расчесаны. Ну, да, ничего, ничего. Сейчас, иди волосики-то расчеши. Себя посригла, стрижку сделала. Надо расчесаться теперь. Да, да, вот. Носочки одели мы. Ей. Она сняла и выкинула. Ий. Зачем нужны они? И совсем не нужны они. Одеваем, да? Молодец, одевай. Вот такая красота только у меня растет. Это у нас только утро, друзья. Еще впереди не знаю, что нас ждет. То есть, ой-ой-ой. Даринка у меня на руках уснула. Сейчас на кроватку положу, она будет спать. Время еще раннее. Мы Вчера рано легли с Аминой. Я уже запуталась с детьми. Мы... Рано легли, и вот просыпаемся, мы проснулись в 5.30. Вот так вот, друзья. Юмора чуть-чуть с утра, так что с юмором легче жить. О, оделась моя Мартышкина, а волосики расчесать где? Носочки я одела, молодец. А волосики где у нас? локон где? Возьми. И ты постригаться умеешь, губки красить умеешь, значит ты и расчесываться умеешь, наверное, да? Умеешь? Молодец ты у нас. Красотуля. А как Я тебя зовут? Я не умею, нет. А как тебя зовут? Амина зовут. Ага, молодец. Умница ты наша. Так, помада больше не красимся. Хорошо. Помаду убираем теперь, потому что Фарида у тебя ругать будет, сестра твоя. Да? Так вот. Теперь играй. Сейчас папе позвоним, да? Покажем тебя, да? Папе. Смотрите, у меня девчонки чем заняты. Перебирают бисер. Мелкая моторика работает у всех. Мозги работают, не запотевают. Приветики. Да. Приветики, говорит солнышко. Приветики. Вот так они у нас работают. Даринка у меня на руках сыпает. Снимать не буду ее показывать. Ну, мужчина манка ее еще снимать? Конечно, солнышко. Ты как всегда права. Только и -то она у нас лежит. А только... Что, Дима, хотел сказать? Ну, Дима не, у не, нас не, в компе не, торчит. Но, Солнце взошло к вечеру. Да, да, чем занят? За компон? Да. Какой гулять? Давай говори, говори, папа то услышит ли? Папа, папа сказал в течение сейчас, я приеду. А, Дима, что кушаешь сметанник? Лё Вкусный, да, сметанник. Это не манник, а сметанник. Манник с манкой. Это сметаной. Папа я. А ты папа показывает. Там не только папа смотрит, а, там многие нас смотрят. Да. А как их, всем? А как их зовут? Да. Всем привет, Но друзья! Да. Ты так и называешь, значит, друзья. А их много там потому Более. Да. Друзья. Да. Друзья. Да. Любой как? еще хотел сказать? Давай. Приветики, друзья. Да, вот что делаешь? Тоже перебираешь? Да, помогает с нами. Да, он молодец у нас. Лимон жует. Давид у нас, да. Давид у нас самый добрый братик. Да. Только Я Лимон башует он. Маски прошел, в магазин пошел. И что? Правильно, что? Правильно. Мас, маски. с Правильно. Маски. Правильно и Надо ходить. Маска. Я сегодня вообще варежки одела свои. Пошла в клевушок. А Бог его знает. В магазин пошла в варежках. Мест... Э, место маски у меня, маски-то нету, воротник на горлике вязанный мой. А что по телевизору сказала это э, врач, если маски нету, можете любое шарфик повесить на себя или что хотите. Главное, чтобы рот, нос закрыт был. Ну, стирать его надо. Ну, стирать его надо. А что это? А это маска, вон, которая обычно ну на три часа. -3 часа да, и все, и выкидывать. Это же тоже денег стоит. Я лучше постираю. А ну где желтый пакетик? Оля, там нет, Папа, папа. Там же должен быть желтый. Я сегодня перекидывала. Тюшер. Нету? Аня, Ну. Сразу да, ты молодец. Собирайся. Да, вот ты так ты у ты меня ты детишки ты работают. пореда перебрала а сегодня бисер у меня. На. С коробки Нет. со старой. Еще собирай, еще собирай. Нет. Не хочешь? Занятие нашла, короче. На, вот сюда, собираем, вот сюда. Классно? Красный тогда собираешься. Хорошее занятие. Только Очень прямо сядь, Динара, вот. А что, главное забыться обо всем. Да, уже устала так сидеть дома. Когда уже шутки. в город хочет, я говорю, ты же Свои хотела бабушкой с бабушкой жить, говорю, как тебе в город-то три дня, и все, в город ее тянет. А я привыкла в городе, говорю. Не хочет она у нас в деревне. А сейчас в спокойнее, чем в городе. Сейчас я кому-то... Это что такое? Смотрю. Экстренный вызов, рен -ТВ. И смотришь, и смотрю, удивляюсь, как народ скапливается. Это для меня уже дико как-то. Я уже вообще зомби. Пока не уже... Нет, я... На улицу смотришь, вообще никого нет, страшно жить, господи. Ты к этому привыкаешь уже как-то, что ты одна, а рядом с тобой никого нет. А мне как-то вот это наоборот больше нравится, чем скопление людей. Я всегда любила так. Почему я и в сарайку тохожу, там народу нету ну, прикольно. в огороде. Почему мы там с детьми гуляем? Смотрите, как будто и ничего и не было. Вон какое, какая погода, солнце. Хоть и сегодня холодно. Не ну не, не холодно, а так я, в принципе, сходила магазин за хлебушком очень хорошо мне понравилось на улице да? да? да. да. статии глаз. глаз радуется да, у душа радуется, а не глаз сегодня приборку сделал, шины не могу понять. Аминка говорит, солнышко вышло. Можно гулять, говорит, да? Матрис. Ты Я куда пидешь? Там дяди ходят, да, правильно, туда да. нельзя. Там У... идут кот Да, там его поймают, укольчик поставят, а то. Да, да, мам. Да, туда нельзя на улицу ходить. Там дядя... Да, там дяди нехорошие ходят с, с укольчиком Да. А, ты боишься? Да. Я тоже боюсь. Ты Маленькая внуш… тоже боится. Да, и тоже боится. Видишь, все дома сидят. Да. Ты, ты, ты. Все боятся, Что? да. Эй, да. Динарка у нас молодец, она уступчивая у нас очень. Она нет. Как нет? Как Я нет, ты что врешь? Я лучше ее. Надо тебе еще. Ты с Динаркой себя сравниваешь, тебе не стыдно, ты же мальчик. Чувак. Тебе 10, 10 лет, а ей 5 лет. И что Два раза меньше она тебя. Ну, я, вот сюда садись, вот сюда я хочу, чтобы Вот сюда за Я хочу, Крышняк ты. Ладно, работаем. Всем пока, скажите. Да. <соцентрический кирпич> ещё тени, ещё тени. Тиху, тиху, тиху. Да. Еще один. Еще один. Тихо, тихо, Еще один. Да, да. Еще, да, да, пока. Еще, пока. дядя. Еще дядя. снимай. Еще, А, да, ничего не делается. Да, У нас Боня, Боня, Боня, Боня, Боня. Да. Боня. У нас Боня перестала гулять. Ерунда происходит. Нахрен нет, нет. Ну, надо, остерегаться. Даже собака остерегается. Да. А что <laughs> вчера сказали, что через собаку тоже переходит. Вот так Я все переживала, думаю, через животных, думаю, хоть не передается хрен там. Пока. Даже через животных. Не, не знаю, так... где говорят, передается, где не передается. Вот и пойми, не знаю, кому верить, кому а, не верить. Можно да. меня не снимать? Конечно, можно. Собирай бисер. Иначе... Я все Иначе... успел.